Здравствуйте, дорогие друзья! Здравствуйте, наши родные! Вот и наступила осень, а совсем недавно было вето. И кажется, что зима тоже не наступит в ближайшее время, но время летит очень быстро на самом деле, и мы не успеем оглянуться, как уже наступили новогодние праздники. А мы по традиции проводим новогодние дни, новогодние каникулы, наш любимый рождественский РД-ретрит. Наверное, это самый особенный РД-ретрит из всех, которые мы проводим. Есть особенный РД-ретрит на Байкале, а есть особенный рождественский РД-ретрит, который наполнен волшебством, наполнен чудесами, наполнен прекрасным настроением, ощущением праздника. И такие ретриты мы стараемся проводить в особенных местах. И в этом году это также не будет исключением. В прошлом году мы делали в горах, и всем чрезвычайно понравилось. Вы сами не ожидали, что это будет так великолепно, все, кто посещал, ну, были на самом деле в полном восторге. Кстати, если хотите, потом можете посмотреть. Отзывы это настоящие живые отзывы. Никто специально ничего не говорил. Вот также камера стояла, люди подходили, смеялись, радовались и рассказывали, делились своими впечатлениями. То есть все будет очень живо, очень естественно и очень сильно, очень наполнено. Будет очень много РД-практик которые, безусловно, поднимут ваш энергетический уровень, запитают вас энергией, горы, атмосфера, будет способствовать тому, что вы просто прекрасно отдохнете. Ну, а круг родных душ это то, что является неизменным на всех наших мероприятиях, кто бывал, тот прекрасно знает, это особенная атмосфера, совершенно особенная Словами ее передать как-то очень трудно. Если вам близка тема родных душ, если вы встречали свою родную душу или хотите ее встретить, то побывать в этой атмосфере для вас будет ну, настоящим подарком, подарком на Рождество. Да, и у нас есть постоянные участники рождественских орде-ретритов, которые по традиции приезжают каждый год именно на Рождество, чтобы прочувствовать вот эту атмосферу, чтобы запитаться на целый год энергией родных душ, живого круга родных душ. И мы будем искренне рады нашим постоянным участникам и новым участникам, которые еще не знают, не чувствовали вот этой живой особенной атмосферы, когда вы приезжаете и видите живых людей которые находятся с вами в одном потоке, которые идут одним с вами путем, у которых те же самые вопросы, те же самые проблемы, очень похожи многие ситуации. И что интересно, на каждом ретрите собираются люди, а особенно когда мы заселяемся в комнаты, вот мы уже говорили с другими участниками, никогда не бывает случайного заселения в комнаты. Всегда находятся именно те люди, у которых очень похожа жизненная ситуация. И после. После занятий они уже общаются, свободное время, наедине. Они поддерживают, запитываются этим общением. Это невероятная на самом деле поддержка, круг родных душ. Вот такой живой, настоящий круг живых людей, которых ты видишь рядом, которых ты хочешь и можешь обнять, с которым ты хочешь поделиться чем-то особенным. Очень часто происходят, кстати, встречи родных душ на наших ретритах. То есть встречаются родственные души, и потом... Они уже продолжают общение после ретрита, а, а также, что самое интересное для нас, это оказалось таким необычным. В последнее время после ретрита у нас получается, что участники создают чат, в котором они все общаются. На ретритах все становятся очень дружными, и в этом чате продолжаются процессы. Они продолжают поддерживать друг друга. Сейчас Шенци рассказывал, я стоял, улыбался, я просто вспоминал, как Значит, получается что на ретрите? Весь день практики, нон-стопом идут, все вместе, едят вместе, занимаются вместе, куда-то идем вместе. Идем мы отдыхать, Шанси, и, значит, слышим за стеной, ха-ха-ха-ха-ха, до полуночи. Выходишь на улицу, там стоят, разговаривают. Когда они спят, когда они отдыхают, вообще непонятно. То есть, ну, вы знаете, это особенно великолепная атмосфера обязательно стоит в ней побывать. Все подробности на нашем сайте, там все очень подробно написано. Место очень хорошее, красивое, знаменитые водопады Руфабга находятся рядом, мы их посетим на экскурсии. Также экскурсионная программа у нас довольно обширная, большая, сможем потом вместе посовещаться, выбрать из того, что у нас, что нам будет доступно. Ну, вот в прошлом году мы ездили термальные источники, бассейны с термальными источниками. Мы не думали, что в общем -то, все будут в таком восторге. Это было настолько великолепно, незабываемо, что вот на этот рождественский ретрит мы запланировали также посещение термальных источников. В нашем приглашении мы хотим просто передать вот и собственное ожидание от этого ретрита, мы уже в предвкушении. И хотим от всей души пригласить а, прежних участников, кто уже бывал, обязательно приезжайте, все, как всегда, будет великолепно. И приглашаем новых. Те, кто еще ни разу не бывал на наших живых мероприятиях, на тренингах, интенсивах, ретритах. Если вам близка тема родных душ, вы не пожалеете, Вы останетесь в полном восторге. Вы великолепно отдохнете и наполнитесь энергией потока родных душ. И вот уже сейчас формируется группа участников на ретрит. Уже несколько людей подали заявки, уже зарегистрировали свое участие. И на самом деле время пролетит незаметно, хотя кажется еще очень-очень далеко до Нового года. А еще очень важно сейчас купить билеты на поезд. Вот с октября открывается регистрация на поезд, потому что потом ближе к Новому году они будут существенно дороже, эти билеты. Нужно и, успеть. Итак, друзья, если вы хотите провести рождественский ретрит, вообще рождественские праздники в кругу родных душ, поспешите с заявкой, потому что сейчас есть возможность выбрать те места, которые вам нравятся. Трехместные уже активно выкупаются, есть еще двухместные, одноместные. Поэтому, пожалуйста, поспешите. Итак, от души приглашаем вас еще раз. Будем ждать постоянных участников и с радостью познакомимся с новыми участниками. Да, до встречи, родные!